Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Каждый начинающий инвестор задумывается прежде всего о том, какую компанию выбрать для инвестирования, чтобы она была надежна и имела потенциал роста. Это, наверное, самая важная и трудоемкая работа. Сегодня мы вас познакомим с компанией из списка надежных компаний для инвестирования нашего клуба. Участникам клуба доступен полный список и аналитика по каждой компании. Итак, компания Чика. Компания занимается продажей женской одежды. Целевая аудитория женщины старше 30 лет с высоким уровнем дохода. Компания культивирует три бренда. Собственно, Chica, White House Black Market и Soma. Учика большая сеть магазинов. Это 1460 магазинов. Магазины есть во всех штатах Америки. Также продажи идут через франчайзинговую сеть в Канаде и на Виргинских островах. Франчайзинговая сеть насчитывает порядка 90 магазинов. В последние полтора года компания освоила продажу через интернет, в том числе и через Amazon. Мы заметили, что недавно цена акций компании просела. И из отчета... Мы понимаем, почему. Кстати, таким же отчетом пользуется Уоррен Баффетт, анализируя компании. Так вот, руководство в целом понимает проблему и уже реагирует, оптимизируя рекламный бюджет, также ожидает улучшения от налоговой реформы в текущем году. И все же основной провал случился по причине поставщика одежды в магазины из швейных мастерских. Это серьезно сказалось на продажах. А также аномально холодная погода зимой. Также повлияло на продажи. Из того же платного отчета мы можем узнать себестоимость акции, которая составляет 5 долларов 40 центов. При рыночной цене уже на данный момент более 9 долларов за акцию. Для выбора компании мы используем несколько критерий или показателей. Давайте обратимся к сайту Finviz. И рассмотрим их. Мы видим, что капитализация компании составляет более 1 миллиарда долларов, что входит в критерии надежной компании. Обратите внимание, что продажи компании в два раза больше ее капитализации. Ну, достаточно интересный факт. Также видим, что компания выплачивает дивиденды, что говорит об уверенном положении на рынке. Отношение цены к доходам, показатель PE, в интервал, входит в интервал до 15. Также укладывается и говорит о достаточно скорой окупаемости вложенных инвестиций. Причем стабильность этого показателя также внушает уверенность. Далее смотрим на показатель, как отношение долгов к акционерному капиталу. И видим, что компания практически не зависит от долгов. Самые минимальные показатели в этом пункте. Ну и мы видим, что за последние 52 недели цена акции упала на практически 30%. Ну и мы уже знаем почему. Проблемы эти временные и выход из этой ситуации руководство знает. Для анализа компании мы используем таблицу, которая считает коэффициенты исходя из отчета компании. И пройдемся по показателям в таблице. Предполагаемый рост 10% не так велик, но с учетом просадки в цене акций перспективы можно оценивать близкими к 40%. Показатель PE мы уже с вами смотрели, он до 15, и это хороший показатель. Ну, чем меньше, тем лучше, тем быстрее мы получаем прибыль на вложенные деньги. Ну и двигаемся дальше. Следующий показатель tangible book value говорит нам о том, что в случае банкротства компании акционеры получат именно эту сумму за одну акцию. Ну в данный момент 4 доллара 7 центов при стоимости акции более 9 долларов ну порядка 40 процентов даже ну неплохой показатель следующий показатель соотношение долгов к капитализации показывает степень задолженности по отношению к стоимости компании желательно не более 30 процентов у Чика чуть больше норматива но это в общем не критично соотношение долгов к акционерному капиталу показывает степень кредитного плеча важно понимать на что был взят долг? На развитие или на выплату дивидендов? Здесь у Чика все в порядке, и мы знаем, что дивиденды выплачиваются из полученной прибыли. Соотношение ликвидности. Это отношение текущих активов к текущей задолженности показывает способность компании удовлетворять краткосрочные долговые обязательства. Мы видим, что норма от 1,5 до 2, и наш показатель в этом коридоре. Идем дальше. Рентабельность акционерного капитала. Высокая рентабельность акционированного капитала означает, что компания с выгодой использует ту часть прибыли, которая у нее остается. Если показатель выше 15%, то это хороший признак. Мы видим, что у Чика этот показатель на границе. Ну а если его рассматривать в совокупности с показателем валовая марша, может означать, что в достаточно плотной конкурентной борьбе Чика чувствует себя, если не сказать уверенно, то стабильно. Компании, которые показатель валовой маржи имеют более 40%, можно говорить об устойчивом конкурентном преимуществе. Здесь же мы видим показатель 38%, который опять же говорит о конкурентной борьбе. Процент чистой прибыли от валовой прибыли. Низкий процент говорит нам о том, что компания, возможно, выкупает акции для увеличения показателя чистой прибыли на одну акцию. Если показатель не укладывается в коэффициенты в таблице, более 20 процентов то нужно сравнивать с конкурентами ну как в нашем случае здесь процент 12 и это тоже наводит э, на мысль о том что компания выкупает акции ну продолжим по таблице по коэффициентам и следующий коэффициент покрытия текущей задолженности это коэффициент для проверки платежеспособности денежный поток от операционной деятельности в отношении к текущим обязательствам. Если он ниже единицы, денежных потоков от операционной деятельности не хватает, чтобы выплатить текущие обязательства. Следующий коэффициент прибыльности компании показывает, сколько долларов денежных средств вы получите от каждого доллара продаж. 7% Небольшой, но хорошо, что в плюсе. Коэффициент внешнего финансирования – это коэффициент, сравнивая денежный поток от финансовой деятельности с денежным потоком от операционной деятельности, чтобы показать, насколько компания зависит от финансирования. Чем выше показатель, тем больше зависимость бизнеса от внешних денег. И мы видим, что здесь показатель отрицательный. А это говорит о том, что вообще сильные компании отрицательные коэффициенты, потому что они могут выкупать акции или погасить долг. Поэтому чистые денежные средства от финансовой деятельности отрицательные. И если мы обратимся к балансовому отчету, то мы увидим, что действительно акции выкупаются. И э, вот эти низкие показатели в таблице связаны именно с этим параметром. Вновь вернемся к платному отчету. И из него мы также можем узнать о руководстве, в том числе о, о том факте, что руководство владеет акциями компании, и это хороший признак надежности и роста. Кроме всего прочего, у компании Чика достаточно хорошие опционы. Если мы зайдем на сайт Яхо Финанс, мы в этом можем убедиться. В целом мы можем сказать, что компания Чика относится к надежным компаниям, в которую можно инвестировать и получать доход. Для того, чтобы получить список надежных компаний, достаточно вступить в наш клуб и получать еще и еженедельную аналитику этих компаний методом побарного анализа. Успехов и доходов!